здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на ноябрь для представителей знака рыб в течение ноября в вашей жизни будет все любовь и драма деньги и потери интересные встречи и разговоры а также неприятности со стороны партнеров и близких людей скучно не будет Особенно в третьей декаде ноября. В бытовом общении и повседневности вы склонны вести себя тихо, незаметно, но вас все равно замечают, хотите вы того или нет. Вы сами ответственны за все происходящее с вами. Старайтесь ориентироваться прежде всего на свои ощущения, интуицию, переживания. Если чувствуете себя некомфортно с человеком, или в какой-либо ситуации, лучше всего выйти из этих отношений или прекратить участие в том или ином проекте. В ноябре обостряются ваши творческие способности. Вы отличаетесь высокой чувствительностью, поэтичностью. Заметны ваши таланты в музыке и искусстве. Окружающие могут воспринимать вас как человека робкого, хотя это не обязательно так. В этом месяце, особенно в первой половине, вы можете производить впечатление мягкого человека, возможно, даже безвольного. Хотя в большинстве случаев это ошибочное мнение. Рыбы — 12 знак зодиака. Собрали весь опыт. У вас большая кармическая память, опыт прошлых воплощений. И во многих случаях вы просто немного выше всего этого выше того, что происходит, выше какой-то материальности. Конечно, есть разные представители знака Рыб. Те, кто имеет низкий уровень духовного развития, могут быть склонны к излишним жалобам и истерикам. Представители знака Рыб, обладающие высокой осознанностью и пребывающие в гармонии с собой, и с окружающим миром в ноябре могут быть слишком молчаливыми, но добродушными к окружающим, ценящие душевное спокойствие. Хотя существенного нарушения здоровья не наблюдается, вы можете ощутить уменьшение своей внешней привлекательности, что сказывается на ваших ощущениях и настроении. Повышенная требовательность к окружающим может обернуться против вас же повышением нервозности беспокойством и ухудшением настроения в первой декаде ноября личные отношения не клеятся в семье возможны скандалы чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить личные и семейные отношения это может сказаться на вашем авторитете у детей романтические отношения могут принести огорчение и разочарование если ваша деятельность связана с компьютерами, и средствами коммуникации, подготовкой контрактов, техническими и дизайнерскими проектами, образованием или тренингами личностного роста, то этому помешают внешние сдерживающие обстоятельства. Планируйте все это на вторую и третью декаду ноября. Терпение и решимость помогут вам осуществить задуманное уже в скором времени с 11 ноября ситуация значительно улучшается появляются подходящие обстоятельства для реализации своих планов и решения важных задач вы ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность испытываете чувство радости и уверенности в себе поэтому находитесь в гармонии с окружающим миром вы ищете в этот период душевности, посещаете друзей и пытаетесь найти в жизни самые лучшие стороны. И вам это удается. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного, а также это хороший период для социальной активности. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союзов и партнерских взаимоотношений. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, Воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния в ноябре вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы успешно заключаете сделки и договора. Можете надеяться на ощутимую прибыль, небольшие подарки от любимого человека, родных и близких. Хороший период для проведения официальных встреч, разговоров со спонсорами, торжественных приемов. Особенно удачный период для шоу-бизнесменов, людей, связанных с искусством. Также те, кто занимается торговлей драгоценностями, получат хорошую прибыль. Можете рассчитывать на получение суды, успешное решение юридических дел, если эти вопросы для вас актуальны. Некоторые сложности возникнут в конце ноября, за несколько дней до лунного затмения, которое произойдет 30 ноября в знаке Близнецов. Ноябрь для вас окажется очень важным месяцем. В этот период возникает возможность улучшить свои навыки, собрать необходимую информацию, получить документы, купить технику. Если вы ищете автомобиль, то вам подходящий вариант попадется. А если вам нужна работа, вы обязательно ее найдете. Не упустите случай заняться их поиском в этом месяце. Вторая половина ноября подходит для начала новой работы, поездок, приобретения новых знаний. Ловите случай, действуйте, и вам улыбнется фортуна в ноябре. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. Вам помогут в этом эмоциональная сдержанность и отсутствие токсичных людей в окружении. Возможно, с некоторыми партнерами отношения закончатся, но благодаря этому в вашу жизнь придут новые идеи. Вероятен свободный обмен мнениями, равноправные отношения, взаимовыгодные взаимовыгодное сотрудничество и благодаря этому повысится ваша самооценка окружающие посмотрят на вас иначе с более выгодной для вас стороны во второй половине ноября технические проекты будут успешно осуществляться поездки будут проходить без приключений вы ощутите прилив бодрости, а близкие люди укажут на вашу возросшую привлекательность и свежий вид. Используйте этот период для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Занимайтесь с детьми. Не исключены любовные авантюры, но не забывайте о возможных неприятностях. 21 ноября Венера переходит в знак Скорпиона. Строит гармоничный аспект к вашему солнцу в рыбах. А транзитное Солнце переходит в знак Стрельца, строит напряженный аспект к вашему Солнцу. В конце месяца возможен конфликт из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших в результате ошибочной системы ценностей, особенно в сферах, связанных с партнерством и другими союзами, романтическими увлечениями, юридическими вопросами и вашей способностью эффективно взаимодействовать с окружающими. В третий декаде ноября эмоции могут выйти из-под контроля. Тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Особенно мучительные в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями. Если жесты со стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего протеста. Вы многого добьетесь если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на реализацию конструктивных целей с использованием новых методов и технологий на этом у меня все если услышанная информация оказалась вам полезной ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал буду благодарна за комментарии если остались вопросы пишите я вам отвечу до новых встреч